Выставка Интерполитех в этом году проходит в особом контексте. После госпереворота на Украине и последующей гражданской войны тема обеспечения безопасности государства звучит особенно остро. Об этом же говорит открывающий выставку министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Как и в прошлые годы здесь представлены многочисленные российские и зарубежные разработки, а международный интерес к выставке только усиливается. Уверен, что санкции как искусственные ограничения не повлияют на обмен технологиями, в нынешней выставке принимают участие порядка пяти сотен экспонентов, в том числе 64 зарубежные компании. Вся экспозиция разделена на тематические направления. Помимо всего прочего, на выставке представлено много специализированной автотехники. Ну вот, например, старый добрый автозак, автомобиль для перевозки задержанных. Старый добрый, но на базе нового автомобиля ГАЗ. Давайте посмотрим, что же здесь поменялось. Я, к счастью, ни разу в автозаках не бывал, но... Но в первую очередь обращать на себя внимание, конечно, кондиционер. Я думаю, сейчас таких удобств у нас в распоряжении полиции еще нет. И биотуалет. Тоже очень полезная, в общем-то, вещь. Ну, здесь все как обычно. Две камеры для задержанных женского и мужского пола. И есть еще вот такая отдельная маленькая камера, видимо, для особо опасных преступников. Повышенный интерес традиционно вызывают тренажеры, на которых можно потренироваться стрелять, водить машины, катера и самолеты. С каждым годом они все больше приближаются к реальности. А вот средства защиты отрасль не самая инновационная, но бронежилеты и шлемы никогда не перестанут пользоваться спросом. Ну вот среди всего многообразия продукции для полицейских, охранников, работников спецслужб мы наконец-то нашли хоть что-то для журналистов. Вот этот бронежилет с большой надписью «Пресса». Расскажите, вот бронежилет для журналистов чем-то отличается от бронежилета для военнослужащих или полицейских? Да, пожалуй, ничем, кроме разве вот надписи, которые вы сейчас видите в прессе. А защита как, какой уровень здесь? Мы стараемся делать защиту максимальную, которая вообще сегодня возможна. Выставка «Интерполитех» продлится три дня. В программе еще демонстрация возможностей техники и вооружения на отдельном полигоне, а также вручение медалей лучшим техническим новинкам в сфере безопасности. Кирилл Кирьянов, Сергей Лисицин, Вадим Самсонов, Вести.